Здравствуйте, меня зовут Кузнецова Дарья, преподаватель компании Account. Как изменить оклад в конфигурации 1С Бухгалтерия для Украины? Сегодня мы с вами рассмотрим пример изменения оклада по должностям. Для этого используем документ «Кадровое перемещение», которое вы можете найти на вкладке «Кадры» или меню «Кадры» «Кадровое перемещение организации». Создаем новый документ, дату документа устанавливаем 1 января и нажимаем с вами заполнить списком работников. По состоянию на первое делаем отбор по должностям, нажимаем выполнить. У нас заполняется таблица сотрудников, которые работают на должности менеджеров. Изменять мы им будем оклад на сумму 3 800 для всех сотрудников. Для этого используем кнопку «Групповое изменение». Изменяем оклад по дням. Действие «Установить значение». Ставим значение оклада. Нажимаем «Выполнить». У нас изменяется оклад у всех сотрудников. И ОК. OK. Мы можем проверить начисление. Делаем с вами начисления. Январь месяц. Выберем подразделение. Ну и нажмем «Заполнить и рассчитать все». Смотрим, у Смирнова, у Коваленко и у Алексеева у нас стоит оклад по дням. Спасибо, всего доброго!